Всем привет, с вами Чесарок, и сегодня мы поиграем в Тоталлогерд Галман. Нужные патроны? Да, броня? броня бутыл, новый а, ствол? Все это есть в магазине на этаже номер День. Mm -hmm. Проблема. Ты меня гранатами не поиграешь. Выпустить радар! Перемена мест! У конец. У меня адрабовик. У меня нет. Вообще ничего нет. Скорее сюда, с оружием. Ну и хотим получить еще. Так, под нами куча, их погибаем. Так, все отлично. Теперь меня стреляют! Малко бил! Много не значит, хорошо. Ты украл мой фраг. бы ты не был, но ты сейчас уйдешь. Вижу противника! Есть неплохое начало так спреем на 120 немного напряженно получилось теперь я-то уверен что большинство противников умер шлем неплохая пушка так броня, там медленно лутаюсь, понимаем. Легко убьют. Надо себя на собственных ошибках. Очень медленно лутаюсь. Крайне просто. Не предвидел ни одно из оружий. Ладно. Не повезло. Чисто бедняги не повезло. Трехкратник наоборот сюда. Потрошки. Он просто хотел жить. У и оружие для вас. Ищите магазины даже. Зачем мне снайпер? Какая Мы запускаем радар! О, Вы наверняка уже устали сидеть в засадах. Пришла пора разнять ноги. Я не успел посмотреть, сколько на этаже врагов. Трехкратник не просто Третий шлем. Ну понятно. Третий убронь. Ну понятно, через это.. И срезали скорострельность раньше, по-моему, было получше. Ну все равно вообще, вообще все равно боты, патроны там. У меня 130 патронов на мою новую снайперку. Зачем мне что-то еще? Опа. Немного мы начали бежать. Временное место пребывания здесь. А ну-ка, понятно. Контролируем местность. Угу. на 14 пи тоже скидка. 14 опаснее будет. Внимание, бойцы! Оружейный магазин открылся на этаже номер 9. 9 -й, быстрее ну как всегда не успел посмотреть чьи-то щит залагавший я ставлю на этот этаж Потому что он мне просто. лифт у меня под рукой, всегда успею. Так, получается на парковке было дело. Здесь вот достаточно сливого, Как Мне кажется. Так. 9 выживших Я не могу уходить из за то что у меня все просто на дальней дистанции на 14 проблема 8 к самому краюшку дойдем их кстати никто не использует как я продолжаю сейчас броня, новый ствол. я Долженец. не буду выходить с ума с я хочу килл сделать со снайперки Я под огнем! Че, побраски могилам, ребят? Ты станет нет одной из них? Я под огнем! Прощай нас сюда, чувак. Броня в хлам знаете, так, блин. Напряженный У меня под рукой. Я тоже. Всем убитых. Думаю, ну, ну, этот топ не будет победным из -за моей брони. Весело, весело и уничтожение хлама без аптечек. то хвататься за их, любую пациентку чуть Что покажем там? По там все. Да. они долго стреляются. Нормально. Моя задача лучше, ничего не знаю. Долова. Нифига себе, чувак, ты надо. Забираю пистолет. Так. Да. Я думал, звук какой-то странный. Да. Классный пес. Супер прокачан. Боевое отравляющее вещество, которое мы используем, запрещено в большинстве стран мира. Бегите. Бегите, быстрее. Мне нравится голос все-таки этого комментатора, он классный. снижается шум от передвижения показывает куда стоит идти куда нет. отличные бота трое И у моя третья броня не про меня я на что <бухи> так но ну, это мне кажется у... закончится плохо сейчас не yes, еще буду смотреть поэтому да это немного так сказать не тактика доблестного воина Что поделать? И готово. 9 килов господа последний выживший со снайперкой сколько он там с винтовкой накеряли выстрел в голову 14 двое двое с винтовки один сэмки неплохой результат с пулеметчика и гол у нас виктор пп 55 это была классная игра, мне понравилась, надеюсь, вам тоже. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, держитесь там, ребята, хорошего вам настроения.